Добрый день, дорогие подписчики и просто зрители, кто просто зрители, подписываемся. С вами Дома на Юге и мы сегодня ставим самую маленькую, самую простенькую станцию из линейки производителя Евролос. Это Евролос ЭКО-3, энергонезависимый анаэробный септик, не требует подключения к электричеству. Работает сам по себе степень очистки до 75%. Мы сегодня с вами находимся на берегу Ахтонизовского лимана в станице Ахтонизовской. Тут э, километра 2-3 до берега Азовского моря. Э, человек строит себе дачку Деревянную. А мы ставим станцию Евролос ЭК-3. У нас как раз подходит техника. Подошел уже экскаватор. Он меняет кош на. Более узкий, траншейный. Сейчас начнем рыть траншеи. К нам как раз подъезжает щебень для дренажа и песок для обратной засыпки станции. Мы начали разрытие траншеи, заодно подчищаем участок. От строителей домика убираем бетонные лепухи у нас по участку здесь идет естественный уклон так сказать идеальный объект взяли один уровень и им идем он как раз приходит на станцию при производстве траншеи самое главное это соблюсти уклон чтобы потом не дорабатывать его вручную потому что это проблематично лучше один раз сделать трактором хорошо. Трактор, как говорится, хорошо, а от ручного труда никуда не уйдешь. Нам нужно почистить дно траншеи, чтобы оно было ровным. И затем начнем просыпать его песочком. С помощью рулетки мы выполнили горизонтальную разметку будущего котлована, а с помощью нивелира мы выполнили вертикальную отметку. Взяли низ траншеи вверх и отмерили, сколько нам надо копать. Сейчас с помощью нивелира будем контролировать глубину копания и с помощью рулетки будем контролировать ширину и длину котлована. Напомню, что большой котлован ведет к перерасходу песка. Размеры котлована имеют очень большое значение, потому что если не докопать, то придется Ручную докапывать, не будет защитного слоя, либо не пройдем по уровню. А если выкопать больше, то пойдет перерасход песка на обратную засыпку. Поэтому здесь про масло поговорка неуместна. Отлован для нашей станции готов. И сейчас мы делаем песчаное основание. При погружении станции в Котлован, главное не перепутать направление движения сточных вод. Емкость очень важно установить по уровню, дабы не было перекоса в процессе эксплуатации. Перекос станции во время эксплуатации может привести к ее повреждению. Поэтому очень много времени тратится, чтобы выставить ее точно. При наполнении водой тоже важно контролировать уровень. При обратной засыпке идет одновременное наполнение станции водой и проливкой песком. Мы установили станцию очистки мы проложили трубы пока ждали наш дренажный колодец дренажный колодец заставили мы сейчас выполнили горизонтальную разметку и приступили к разработке котлована при изготовлении дренажа мы используем щебень щебень мы используем белореченский почему потому что у него марка 1200 то есть он плотный он не размокает в воде, его не сломаешь пальцем. Ну и не пальцами тоже не сломаешь. В общем, щебень для дренажа берите прочный, чтобы он не размокал. Размокающий щебень, у которого там 300-400 плотность, он размокнет и работать не будет. Останетесь без дренажа. прокладку наружных сетей канализации нужно выполнять только трубами оранжевого цвета у них толще стенка и они более стойкие к продавливанию здесь видно на срезе, что она двухслойная, даже трех внутренний слой, наружный и промежуток, соответственно камень, если где-то и попадается то он не может ее продавить если бы это была Серая труба, то она давно бы уже лопнула. Серые трубы используют только для внутренних сетей канализации. А у нас финальная стадия нашей установки. Мы делаем обратную засыпку траншей и станции. Обратите внимание, что засыпка идет уровнем выше, чем уровень земли. Это сделано для того, чтобы, когда пройдет дождик или земля просто полежит, она осядет и не будет ямы. Высота горловин, то есть над уровнем земли, может варьироваться либо по желанию заказчика, либо э, по условиям. То есть высота канализации. Главное не засыпать вот эти вот 5 сантиметров, чтобы открывалась крышка. Можно плиткой подойти, можно травкой подойти, кому как нравится. Если у вас такой же дом на сваях, в данном случае металлические сваи, и он приподнят над землей, то есть проветриваемое расстояние, в этом случае нужно обязательно выполнить утепление трубы. Так она не будет конденсировать и так в здание не будет попадать холод. Станция Евролос имеет три камеры. Это приемная камера, а во второй горловине находится вторая камера с блоком биологической загрузки, а также последней камерой из которой уже уходит очищенная вода. Сейчас на рынке очень много производителей станции очистки. Мы их всех не знаем. Мы знаем только самых лучших, самых проверенных. И это мы делаем специально для вас. Наша компания постоянно расширяет список производителей, с которыми мы сотрудничаем. На сегодня мы готовы вам предложить Астру от компании Юнилос, Септики «Волгарь» и «Гарду» от компании «Волгарь-76». Всю линейку «Евролос» — это «Био», «Про», «Грунт» и даже промышленные станции «Евролос Экопром». Также рады вам предложить септики «Танк». В нашей линейке есть станции «Кермит» — «Эргобокс». Многие, наверное, слышали и знают эти названия. Все станции, которые мы предлагаем, мы же устанавливаем и мы же обслуживаем. Соответственно, мы их знаем как снаружи, так и изнутри. Наша компания постоянно растет и развивается. И в этой связи мы открыли интернет-магазин по адресу shop.domanayugi.ru, где вы можете приобрести станции очистки, сплит-системы, кровельные материалы, все, что нужно для строительства и ремонта. А также можете приобрести проекты, готовые, либо заказать индивидуальное проектирование.